Всем привет! В эфире канал Портал 713, я его ведущая, Хмелькова Ольга. Сегодня мы рассмотрим э, кратенько, так и не будем глубоко лезть в дебри, информацию про деньги, что же такое деньги, поскольку шуму много, толку мало, мало кто понимает, что это такое и что вообще с этим мероприятием нам всем делать. С чего же, с чего же начинать? Ребят, вообще я вам всем рекомендую, перестаньте лазить по низам. Это абсолютно ни к чему. Вообще есть очень хорошее правило, очень хорошая поговорка – рыба гниет с головы. Если вы разбираетесь в какой-либо проблеме, которая вас настигла, да, вот у вас есть какая-то задача разобраться с ЖКХ, разобраться с банками, разобраться с вашими кредитами, начинайте с головы. Голова у нас в законодательном плане, это наш проект Конституции Российской Федерации от 93 -го года, да, и общепризнанные, общепринятые международные нормы. Ребят, все остальное, все, что не соответствует Конституции, все, что не заложено в Конституции, этого быть не может. Вот это надо понимать, вот это мало кто вообще э, доносит до людей, мало кто акцентирует на этом внимание. Ребят, я делаю огромный такой восклицательный знак. Начинать всегда разбираться с той или иной проблемы следует с головы. А если вообще в принципе такое, да, вот с точки зрения э, устава компании, ведь что же такое у нас Конституция Российской Федерации, я неустанно говорю и буду говорить и повторяю всегда, что Конституция Российской Федерации есть не что иное, как ее Устав. То есть компания имеет право осуществлять деятельность только в рамках своего устава. Так называемая уставная деятельность. Неуставная деятельность у нас запрещена. Почитайте, пожалуйста, законодательство про то, как, как у нас организуются юридические лица. И вы поймете, да, что если в уставе не прописан данный вид деятельности, то вы не можете этим заниматься. Вы можете пойти и либо дополнить этого в уставе, да, пойти зарегистрировать дополнительный код АКВЭД в налоговой инспекции, подать, да, что, я не знаю, там, компания ООО «Лютик» клубнику выращивала и продавала, а теперь она будет коров разводить. Понимаете? Ну, два разных направления. Ребят, поэтому либо вы открываете совершенно другое юридическое лицо, да, либо как-то объединяете, поскольку ну понятно, да, что это рамки все равно сельхознательные, направления но ну, согласитесь, будет очень много вопросов у проверяющих структур, если компания Лютик, которая выращивала ягодки, грибочки, да, начала банковской деятельностью заниматься. Вот здесь уже включаются различные регуляторы, да, различные наши органы исполнительной власти начинают вас шмонать и проверять. Но что же у нас творится в банковском секторе, почему никто не ни шмонает, не проверяет, вот это мне вообще а, очень большой вопрос. Но Ребят, сейчас не об этом, сейчас о том, чтобы вы понимали, что исследование любого вопроса всегда начинается с головы. Любого вопроса, вот какую бы вам утку не вбросили, какую бы вам информацию не дали, смотрите всегда с головы, кто подписал, кто это создал. А имел ли он право вообще подписывать, имел ли он право разрабатывать такой закон, а само по себе, вот то, что они придумали и разработали, вообще укладывается в уставную деятельность, да, то есть укладывается ли в Конституцию Российской Федерации или не укладывается. Если тот или иной федеральный закон, который наши законодатели выпускают, не укладывается в Конституцию, вы можете написать в Конституционный суд Российской Федерации о проведении с требованием о проведении нормоконтроля. Это может сделать любой человек, это может сделать и глава государства. Да, Путин неоднократно у нас писал в Конституционный суд, чтобы тот или иной федеральный закон был исследован на, как раз-таки на нормоконтроль, да, проходит, не проходит. Так вот, ребят, возвращаемся к нашим любимым деньгам. Я сегодня кратенько хочу пробежаться, прям тезисно-тезисно, чтобы у вас у всех картиночка в голове сложилась. Значит, с чего хочу начать? Что же такое деньги? А, статья 75 Конституции Российской Федерации, пункт 1. Читаем внимательно. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная единица – это рубль. Все, ребята, точка. Понятно, да? Значит, кто имеет право выпускать эти рубли, читаем дальше. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускается. То есть в Конституции, в статье 75, законодательно запрещено введение и выпуск других денежных средств на территории Российской Федерации, кроме как рубль. Это понятно, да, ребят? То есть разрешен только рубль и выпуском рубля занимается исключительно Центробанк. Запрещено введение и эмиссия других денег. Вот это три постулата, которые вы должны запомнить. Дальше мы будем это разбирать. И это понятно, да? Значит, статья 15, часть 1 Конституции гласит, что в Российской Федерации Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие. Вот для тех, кто не знает и не понимает, в чем смысл вот этой фразы, я вам поясню, что Конституция имеет высшую юридическую силу над всеми постановлениями, законами, федеральными законами, ФКЗ и так далее. Да? То есть Конституция, как таковая, как устав, имеет наивысшую юридическую силу. Все, что под ней, не должно противоречить. Если оно противоречит, то есть у нас такой шикарный закон. Там же в Конституции прописано, да, то а если возникают противоречия, смотри пункт первый. Да? Мамки не перечить, кто перечит мамки, смотри пункт первый то есть конституции нельзя перечить понимаете это законодательно определено ребят если какой-то федеральный закон э, перечит конституции да то есть э... Идет в разрез с ее положениями, значит, смотрим то, что выше. Да, выше Конституции. Если в Конституции, не дай бог, что-то не написано, смотрим в международные нормы, и международные, общепризнанные международные нормы. Но, ребят, у нас в Конституции все написано, слава богу. Вот, Поэтому нам лезть в международные нормы сегодня не придется. Почему? Потому что статья 75 написала нам все исчерпывающе. Вот нам этого достаточно выше крыши. Денежными, единицей, единицей Денежной единицей является рубль, вот запомните эту формулировку, не денежным средством, а денежной единицей. Понятно? Денежное средство, а, вообще не введено такое понятие в конституцию. Денежная единица рубль. Понятно, что такое рубль? Рубль – это денежная единица. Поехали дальше. Значит, с этим все понятно, да, выпуск денег разрешен только Центробанком. Конституция имеет прямое действие. Дальше мы открываем Гражданский кодекс Российской Федерации. С Гражданским кодексом у нас все понятно. Там как бы он задекларирован у нас Конституции. Вот. Более того, он прошел у нас всю процедуру публикования. То есть настоящий действующий закон. И мы можем на него опираться. Да? Ну, если сейчас мы закроем глазки, что проект Конституции не принят. Да? То есть де-факто он у нас используется. А де-юре его не существует. Поэтому ну, давайте пойдем по ложной ветке де-факто. Ну а что, что нам остается? Да? То есть у нас пока а у нас других вариантов нет хорошо значит смотрите гражданский кодекс российской федерации статья 140 деньги в скобочках валютам так статья называется читаем пункт 1 рубль является законным платежным средством понятно да то есть они в гражданском кодексе приравняли рубль к законному платежному средству в Конституции было написано, что рубль – это денежная единица. Деньги, денежная единица. А теперь в Гражданском кодексе, в статье 140, такая вот подмена понятия, да, денежная единица пропадает, понятно, да, и появляется законное платежное средство. Понятно, да, где подмена произошла? Так вот, ребят, значит, смотрите: законное платежное средство обязательное к приему по нарицательной стоимости. Так вот, смотрите, платежное средство в Конституции не задекларировано, в принципе. Вот, Центробанк не наделен, не наделен функцией заниматься эмиссией платежных средств. Понятно, да? То есть у Центробанка есть функция денежной эмиссии. А денежная эмиссия – это денежная единица рубль. Вот. В 140-ой Гражданском кодексе, в 140-й статье они уже приравняли рубль к платежному средству. Но понимаете, в чем беда? Что функции по эмиссии платежных средств Центробанк он не наделен. Все, он не наделен. Что, что у нас имитирует Центробанк? Непонятно. Платежные средства? Непонятно. Что же такое платежные средства, которые принимаются по нарицательной стоимости? Удивительно. Я вот искала, искала, что же такое платежные средства. И вот теперь, ребятки, я вам готова рассказать. Открываем Федеральный закон 161 о национальной платежной системе. И вот здесь из этого закона мы узнаем. Пункт 19, статья 13, 161 ФЗ нам говорит о том, что платежное средство это любое интернет-приложение типа Сбербанк онлайна, это банкоматы, это карты, это пин-калькуляторы и другие платежные средства которые работают с помощью интернет-технологий. Прикольно, да, ребят? Вот, очень прикольно. Так вот, сопоставляем еще раз для тех, до кого не дошло. Значит, в начале было слово. Я сейчас как Библию буду читать, но реально это уже смешно становится. Значит, по Конституции написано, что у нас есть денежная единица. И денежная единица – это российский рубль. Просто рубль, да, вот здесь денежная единица, рубль. И денежной эмиссией, как раз такой вот, выпуском рубля занимается Центробанк. Но, ребят, кто-нибудь рублей видел? Вообще, да, непонятно, что, какого рубля он занимается выпуском. У нас Центробанк печатает билеты Банка России. А, значит, у нас нигде не написано... <смех> Что билеты Банка России? <смех> билеты Банка России, ребята, это платежное средство. Вот все такие бобрики, бобрики, билеты Банка России это не деньги. Это вообще нет, ребята, это не деньги. Билеты Банка России вот, это платежное средство, согласно 161 федеральному закону. Наравне с интернет-приложением, наравне с банкоматом, наравне с картами пластиковыми, наравне с пин-калькуляторами, вот точно так же, вот эти вот билеты Банка России являются платежным средством. Что такое платежное средство? Давайте теперь с этим разбираться. Так вот. Значит, все там же, все, читаем всю ту же статью третью. Там прекрасно написано, что платежное средство ⁇ это платежное поручение клиента составлять, удостоверять и передавать распоряжение для перевода денежных средств. Понятно? То есть для того, чтобы вы не делали письменных распоряжений, да, что я прошу мои деньги зачислить туда-сюда, вот, в качестве там, оплаты на то-то, как мы раньше писали, да, помните, вот, если не знаю, кто сталкивался с бухгалтерией да, советских времен, всегда писались, и, и раньше переводы мы приходили да, на почту или в Сбербанк, а, в наш советский, СССРовский Сбербанк делали там переводы, мы писали платежное поручение, заполняли, помните, такие от руки номер счета надо было писать, а, кто платит за детские сады, за школы, тоже это помнит, знает, такое вот платежное поручение вам дают, и вы Идете его, заполняете собственноручно и потом несете в банк. И на основании вот этого платежного поручения, значит, даете вместе с ним денежку, наликом или безналиком, да, и уже, и уже они куда-то там переводят в счет вот этого платежного поручения. Так вот, ребятки, чтобы вот этой вот макулатурной работой не заниматься, придумали электронные средства платежа. Понятно, да, вот электронные средства платежа для чего? Для того, чтобы банк автоматически мог составить, удостоверить и предоставить распоряжение, то есть на основе ваших слов достаточно, вашего присутствия, ваших действий достаточно, даже нажать там на пин-калькулятор или что-то, какие-то действия сделать в банкомате, в принципе, достаточно, чтобы признать по 161-му федеральному закону законным распоряжением, да, в, отправить в адрес куда-то там эти деньги, и да, с вашего счета куда-либо за, заплатить там за телефон и так далее то есть ребятки это все понятно да поэтому э, те кто до сих пор кричат что э, те кто до сих пор кричат что это не деньги это не деньги да действительно билеты банка россии это не деньги это электронное средство платежа ну не электронное бумажное средство платежа в общем ребят это бумажное средство платежа ничего здесь в этом такого э, страшного нет соответственно что же у нас получается? У нас есть Центробанк, который вроде как должен имитировать рубли, то есть должен выпускать рубли, но он их не выпускает. Понимаете, да? То есть денежная единица рубль Центральным банком Российской Федерации по факту не выпускается. А им по факту выпускается платежное средство. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, статье 140, да, деньги-валюта называется статья, рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости, то есть вот этот билет Банка России является платежным средством. Таким же, как и карточка, платежным средством по нарицательной стоимости. Да, что значит по нарицательной стоимости? Это значит, столько, сколько там у вас нарисовано, написано и так далее. Да, то есть написано 100 рублей, значит типа 100 рублей. Вот. И э, на самом деле, вот здесь есть очень такая хорошая оговорочка, вот в этом пунктике, в статье 140, там есть э, такая приписка, что платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличного и безналичного расчета. Значит, смотрите, у нас есть такое понимание, как платеж. Что такое платеж? Это когда клиент вносит по распоряжению, по своему, да, на основании вот так некого документа, может быть, даже он и без документарной формы, но это неважно, да, то есть вы даете распоряжение осуществить перевод денежный в адрес кого-то. Вот, так вот... Ребят, значит, чем отличается платеж от перевода, да? Платеж всегда покрывает начисление. Все бухгалтера это знают, да? Почитайте а, федеральный закон о бухгалтерском учете, вы знаете, да, что платежу всегда предшествует начисление. То есть, грубо говоря, вам продали товар, да, соответственно, та компания, которая вам продала товар, сначала сделала начисление, да, первичная бухгалтерская там документация появилась, да, и это начисление должно быть покрыто вашим платежом. Тогда дебет с кредитом сводится, появляется ноль, да, значит, вы деньги, вам товар. Все происходит, мена. Вот. Происходит это только таким образом. Вот у нас законодательно определено, что платежи начисления могут проводиться как угодно. Тут как бы про это не говорится. Это мы читаем в ФЗ об учете да, 402. Но, ребят, значит, платежи у нас возможны. На наличной и безналичной, в наличной и безналичной форме. Что это значит? Это значит, что вы можете внести наличными денежными средствами, да, то есть какими-то, ну, тем, что имеет материальную структуру, да, то есть вот, ну, вот этими билетами Банка России. Можете внести безналичными денежными средствами, да? Так вот, смотрите, вот сам, сама формулировка, что платежи на территории осуществляются наличным и безналичным расчетом, так вот э, она привязана как раз-таки к этой формулировке, что рубль является законным платежным средством. Понимаете, да? То есть рубль является законным платежным средством, и платежи рублем дописываем прям. Платежи рублем осуществляются наличным и безналичным расчетом. Только рублем. Мы сейчас про рубль говорим. Но платежные средства, еще раз повторяю, ребят, платежные средства, это и банковские карточки, и пин-калькуляторы, и э, интернет-приложения, да типа Сбербанк онлайн, ВТБ онлайн и так далее. Понимаете, да? Логику. Можно ли во-первых, законное, законное платежное средство. И у нас единственное законное платежное средство это билет банка России, рубль, рубль, законное платежное средство. Вот рубль кто-нибудь видел? Никто не видел, да? Вот оно единственное законное средство. Билет банка России не написано, что это законное платежное средство. Это раз. Во-вторых, только в отношении рубля. Как законного платежного средства могут применяться наличный и безналичный расчет. В отношении других платежных средств, понимаете, даже в гражданском кодексе, ребята, это не урегулировано. А гражданский кодекс, между прочим, на минуточку, имеет высший приоритет над федеральным законом 161: Вот Гражданским кодексом не урегулирован вопрос о том, что остальные платежные средства точно так же могут участвовать в наличной, безналичной форме расчетов. Понимаете? Почему? Потому что приклеено слово «платежи на территории РФ» осуществляются путем нала и безнала. Да? И рубль является законным платежным средством. Соответственно, ребят, все, что мы видим в виде билетов Банка России, пин-кодов, карточек, -та -та, банкоматов, да, это незаконные платежные средства. Незаконные, потому что иначе надо было вносить поправку в статью 140. Да? А потом и выше надо было вносить статью 75 Конституции, когда денежную единицу заменили на платежное средство. А это разные вещи, понимаете, денежная единица и платежное средство. Вот оно, где подмена понятий произошла, понимаете? У нас была денежная единица по Конституции, которым являлся рубль. Вот те, кто еще в поисках и <смех> в гонениях по поводу кодов, рублей там и так далее, что вы гоняетесь? Ни то, ни то не существует вообще. В принципе, не то, не то. Почему вам все отказывают? Почему вам все говорят до свидос, ребята?» Потому что нет такой валюты рубль. Нету, она изъята на уровне конституции. Был, была денежная единица, так вот ОКВ, которую вы все очень любите, да, где там 643-й код, 810-й, 002 изъят у нас, да, вот как раз-таки а, рубль, вот этот самый рубль 002, СУР, у него код, Совет Юнион, да, а, он изъят из ОКВ, а в, в УКВ с СССРовских времен он есть. Посмотрите внимательно. Вот эта вот денежная единица, рубль, та, которая прописана в статье 75 Конституции, и есть вот этот вот СУР, наш код у него по УКВ 002 изъятый. Понимаете? И только его разрешено имитировать Центробанку Российской Федерации. Почему? Потому что Центробанк взял долговые обязательства у Госбанка СССР, и этому есть бумага подтверждения, я вам выложу ее под этим роликом. Вот, есть о том, что Центробанк взял в долг, вот эти вот денежные обязательства в виде там золота, валюты, денег. В общем, Центробанк взял. Куда он их дел, ребята? Афиков узнает, куда он их дел. Почему? Потому что ему дали право выпускать эти деньги, да? Но непонятно, почему он этим правом не пользуется. Он их не выпускает, Да. А, а что он выпускает? А он выпускает, ребят, платежные средства по 140-й статье Гражданского кодекса, коим являются билеты Банка России. А право выпускать платежные средства ему никто не давал Центробанку. Я не вижу в Конституции, чтобы было записано, что Центробанк еще и имитирует платежные средства. Я не видела такого. Понимаете, в чем дело? И коды здесь вашей валюты, ребят, ни при чем. Вот просто ни при чем. Вот вы с ними бегаете, это вам очередную зорницу устроили. Пожалуйста, успокойтесь. Вот понимайте просто с головы, что произошло. Еще раз повторю, да, если у кого не улеглось. Значит, была некая денежная единица в Российской Федерации, которая являлась рублем. Значит, давайте смотреть в корень, где Российская Федерация взяла этот рубль. Она его взяла у Госбанка СССР. И рубль этот назывался 002 по коду ОКВ СУР. Да, в кодировке СУР. Вот. Более того, по Конституции Центробанку дали право имитировать эти СУРовские рубли, 002, советские рубли. Ему дали такое право. Но он по какой-то причине не воспользовался этим правом. Понятно, да? А чем же он воспользовался? А он сделал, значит, гражданский кодекс, там еще надо почитать положение Центробанки, но это не, не суть, ребят. Мы сейчас туда не полезем, чем там Центробанк занимается. Давайте по верхам, потому что иначе мы утонем. Да? Мне, мне сейчас важно, чтобы вы поняли саму суть. То есть у нас Центробанк имитирует платежные средства, на которые у него нет разрешения, потому что это не прописано в... В Конституции. То, что там себе Центробанк прописал в своих положениях, которые сам же написал, сам же выпустил, ну, это просто смешно, ребят, понимаете? Просто смехота. То есть сам себе я тут законы все устрою. да У нас очень много положений Центробанка, между прочим, выпущено. Ладно, поехали дальше, ребят. Значит, вы меня услышали какая у нас ситуация произошла, да, что у нас Центральный Банк Российской Федерации имитирует платежные средства под названием билета Банка России, которые не задекларированы в Конституции Российской Федерации. Что же происходит дальше? Дальше происходит очень веселая петрушка. Есть Центробанк. Центробанк имитирует Значит, вот эти вот билеты Банка России: денежную массу, так называемую, наличную денежную массу. Вот. Дальше. Что он делает? Он передает эту наличную денежную массу коммерческим банкам. Да. Вот. Передает не просто так, ребят, а передает на основании генерального кредитного договора. Вы почитайте, пожалуйста, есть у Центробанка постановление по поводу вот этих генеральных кредитных договоров и как эта денежная масса передается, на основе чего. Она, там есть два положения на самом деле про генеральные кредитные договора. Одно положение касается нас с вами, простых граждан. Это кредитные договоры под залог ценных бумаг, да, то есть то, что мы считаем к нашими кредитными договорами, вот как раз-таки под наши кредитные договоры, под наши заявочки, Центробанк выдает коммерческому банку денежную массу. То есть что, что я подразумеваю под денежной массой? Это как раз-таки вот наличный, наличный билет Банка России, да, то есть платежные средства сами по себе. Вот, и вот здесь начинается самая главная афера. <смех> Она начинается в Центробанке. Центробанк вместо того, чтобы имитировать рубль, Сур 002, он имитирует платежное средство. То есть вообще то, что законом не предусмотрено. Да? Значит, главный нарушитель, кто у нас Центробанк? Дальше вообще веселуха, ребят. Значит, этот Центробанк передает вот эту вот денежную массу, так называемую, в виде платежного средства, передает коммерческому банку. Коммерческий банк, я сейчас не беру там кредиты, вексли, вот эта вся история, нет, мы сейчас про деньги говорим. Коммерческий банк делает следующее. Вы приходите к нему, допустим, в... В банк открываете расчетный счет, ну, стандартный текущий там расчетный счет, 408, 07, 810, тратата. Открыли этот расчетный текущий счет, он дебетовый. Что значит дебетовый? Это значит, что а, максимум этот счет может опуститься до нуля, то есть минусов там не бывает никогда, понятно, да? То есть он текущий, 0, значит 0, все. Вот если у вас кошелек пустой, значит он пустой. В кошельке минус, и задолженность образоваться не может физически. То есть, либо нет денег, значит нет денег. Дальше что происходит? Что мы видим? Мы открываем этот расчетный счет. Банк нам что говорит в первую очередь? Положите туда хоть 100 рублей. да, Потому что он не может открыть пустой расчетный счет. То есть, вы не можете купить пустой кошелек. Да? В кошельке хоть какая-нибудь денежища, но должна валяться. Вот, Соответственно, он кладет туда на этот счет некое платежное средство в виде а, билета Банка России положил, То есть он его что сделал? Он его учел. Он создал учетную запись. То есть кредитный банк, ой, вообще любой коммерческий банк, это некая финансовая организация. Чтобы вы понимали, да, которая основная задача которых вести учет, ребята, он учитывает ваши средства. Учет, то есть это как, знаете, как кассир, как бухгалтер, которому вот вы приносите, сдаете, сказать там посчитай мне, помните, раньше такие были с этими с нарукавниками товарищи сидели, так вот банк вот это, это учетчик, он учел эти средства, что они у вас есть, да, плюс 100 рублей на ваш счет положил. Дальше происходит очень интересная штука. Вот сейчас попытаюсь объяснить. Дальше вступает в силу, а теперь, ба это занавес, значит, открывается, и дальше вступает в силу 161-й федеральный закон. Вот тут вообще, ребята, красота. Красота. Значит, дальше вступают в силу так называемые операторы национальных платежных систем, либо операторы электронных денежных средств. Так, значит, давайте разбираться, что такое денежные средства. <с> вот появилось у нас такое понятие такое, да, у нас были денежные единицы, которые были впоследствии подменены, заменены на платежные средства, да, а тут теперь в 161-м федеральном законе уже ни денежной единицы нет, ни платежного средства нет, у нас появляется денежное средство. Это третий термин, ребят. Запомнили? Значит, первый те термин – это денежная единица. Второй термин – это платежное средство. И третий термин – это денежное средство. Ребят, это три разных вещи. Запомнили? Поехали. Значит, мы с вами определились, что в первом пункте денежная единица – это код 002 по ОКВ а, с кодировкой СУР. Платежное средство определились. Это инфоприложения, банкоматы, пластиковые карточки, пин-коды, билеты Банка России. Что еще может быть? Вот все, что вы придумаете, это все платежное средство. Понятно, да? денежное средство А что такое денежные средства? Читаем внимательно, читаем внимательно 161 федеральный закон, и мы из него выясняем. Вот, кстати статья 3 пункт 19 электронное средство платежа и там такая в общем короче очень интересная ребята штука получается что денежное средство это запись об учете ваших вашего платежного средства запись об учете понятно то есть это ничего, это запись. Денежное средство – это просто запись, учетная запись. Так и пишем. Пункт 3 равно учетная запись. Понятно, да, что такое денежное средство? Это просто учетная запись. Так вот, ребят, ситуация в чем? Ситуация в том, что вы создаете некую учетную запись в неком... Операторе платежной системы национальной. Как это происходит? Происходит все очень просто: вы кладете а, пере, или передаете платежное средство любому оператору. Ну, решили вы заплатить через банкомат за мобильный телефон, например. Да? То есть вы туда засовываете платежное средство в виде билетов Банка России и. Это платежное средство просто учитывается у этого оператора национальной платежной системы в виде учетной записи. А, самих денег нет, то есть у вас платежное средство уже изъял банкомат. Появляется запись, да, и вот здесь вот непонятно, куда деваются деньги. А, а где деньги? А денег нет, ребят. Деньги кончились в 75-й статье Конституции. Все. Значит, смотрите, сами денежные средства – это учетная запись, где у оператора национальной платежной системы. Кто такие операторы национальной платежной системы? Опять же, возвращаемся в 161 ФЗ и вы узнаете, что операторы являются различные юридические лица. Ну, то бишь банки, не банки. Значит, тут какой прикол? У них, как правило, у вот этих вот операторов электронных денежных средств, тут уже у нас появляются, ребята, новый прикол. Четвертый запись Четвертый термин – электронные денежные средства. А вот теперь я вам объясню разницу между просто денежными средствами. Если денежные средства – это просто учетная запись, ваших платежных средств, да? то электронные денежные средства – это такая же учетная запись, но без открытия банковского счета. Понятно? Вот, еще раз объясняю. Значит, денежные средства – это просто учетная запись. На вашем расчетном счете 408 07 810 т -т -т -т. То есть вы там положили 100 билетов банков России. Вот у вас на 408 07 810 лежат 100 билетов банков России. Если вы захотите положить, грубо говоря, там какие-то облигации, акции, закладные, то есть ценные бумаги, у вас будет открыт счет 474, там тратата какой-то там, да, 02 там 810, то есть счет по учету ценных бумаг. Ценные бумаги являются тоже, ребята, платежным средством. Понятно, да? То есть есть определенное положение банков России о нумерации банковских счетов. Каждый счет предназначен для учета определенных платежных средств. Понятно, да? То есть каждое платежное средство, будь то карты, карты учитываются по одним счетам, допустим, Билеты Банка России учитываются по другим счетам, какие-то суды задолжены и так далее, суды залоги учитываются по третьим счетам. Понятно, да? То есть для каждого платежного средства есть свои, своя нумерация счетов, чтобы они там не запутались, чтобы всем было все понятно, да? Если у вас там 455 счет открыт, то понятно, что это какой-то там кредит на вас висит. Если у вас, грубо говоря, 408.07 да, или 408.25, вот эти счета, то там будут учитываться биленты Банка России. Если 474, 472, там будут учитываться а, ценные бумаги. Но вот что где учитывается, это есть положение Банка России, нумерации этих расчетных счетов. Ребят, открываем, читаем, там не только расчетные счета, есть а, счета пассивные, есть счета активные, вот есть счета всякие разные, в общем, для чего они нужны, да? на некоторых... По большому счету, ребят, это просто учетные записи. Это как ведомости, как книги раньше велись, амбарные книги, кто кому что должен. Там ничего нет. Там самих денег, там нет. Это просто учетные записи. Почему счет называется вот 408, да, почему он расчетный? Потому что только с него вы можете рассчитываться, то бишь платить. С других вы не можете платить понимаете, то есть это не является, ну как бы вот там учитываются платежные средства, но платить вы с них не особо можете, если можете, то по другим законам уже, да, можно платить облигациями, акциями, можно платить, но там по другим законам это платится, то есть в, вот как раз таки в национальной платежной системе это не очень разруливается, все остальные там разруливаются по другим законам. Но мы сейчас не полезем в эти дебри, мы сейчас просто говорим про то, что денежные средства это учитываются на ваших расчетных счетах или просто на ваших счетах. Это денежные средства. Да? Денежные средства, когда вот вы слышите от банкиров или от кого-то понятие денежное средства, это сразу идет привязка к какому-то счету. Понятно, да, ребят? Вот денежное средство сразу привязка к счету. Если вы слышите «электронное денежное средство», да, «электронные деньги», то это без привязки к расчетному банковскому счету. Это привязывается к конкретному внутреннему или так называемому виртуальному счету. То, что вы видите лицевые счета в ЖКХ, лицевые счета по номеру вашего мобильного телефона у операторов связи, лицевые счета во всех сферах, где вообще в принципе выделены лицевые счета. Лицевой счет это некая запись идентификационная, это ваш ID, ID вас как клиента в их внутренней системе, вот. и вот на вот этом ID ваши виртуальные... Виртуальные какие-то электронные денежные средства, их нет. Так кто же их делает, ребят? Вот я выясняла, кто их делает, кто, кто сам, кто создает, кто имитирует электронные денежные средства. Имита, э, эмиссии денежных средств, имитации, да, вот это слово наиболее сюда подходит, занимаются коммерческие банки. Все коммерческие банки имитируют электронные денежные средства. То есть они эмиссией занимаются. И более того, я вам скажу, что эмиссия а, других денежных средств в России запрещена. Статья 75 Конституции, еще раз напомню, введение и эмиссия других денег в РФ не допускается. Понятно, да? Вот, Значит... А... Эмиссией электронных денежных средств, электронной денежной массы занимаются коммерческие банки. Как они это делают? Я вам сейчас расскажу. У вас есть расчетный счет открыт в коммерческом банке 408-07810-RATATA. На нем учтены ваши платежные средства. Билеты Банка России. Соответственно, на этом счете лежат денежные средства. Понятно, да, почему денежные средства? Потому что привязаны к расчетному счету, учтены на расчетном счете. Значит, они уже из платежных средств превратились в денежные средства. Угу. Дальше вы переводите, допустим, платите за товар, либо платите за услугу ЖКХ. Вот здесь, вот в этот момент, в момент вашей операции, поскольку платежное средство является, является средством для составления удостоверения и передачи распоряжения оператору, да, то бишь банку, то есть это средство вашего, вашего подтверждения, распоряжения, расписку вы дали там отправить туда, поскольку это является уже само по себе, по факту, по сути, само по себе является уже распоряжением, почему все говорят, вот, я не давала никакого распоряжения, да и не надо давать, вы уже деньги на счет положили, вы уже сделали это распоряжение. Как только вы там через какие-то, воспользовавшись терминалом или еще о чем-то, сделали действие, все, вы уже все подтвердили, это, это уже прописано в законе, ребят. Так вот, смотрите, что происходит. Вы даете, значит, команду, где-нибудь там в, в интернет-приложении, либо в банкомате, либо у оператора. Это неважно, где. Оператор тоже является платежным средством. Значит, смотрите, вы даете команду перевести в счет, допустим, за электроэнергию. Что банк делает в этом случае? Банк вот эти вот платежные средства, которые есть на вашем расчетном счете, списывает в неизвестном направлении, вообще в неизвестном, изымает. А имитируют в этом случае мгновенно там идет две параллельных операции, идет им, имитирование имитирование, эм, эмит, да в прямом смысле имитирование операции, идет эмиссия электронных денежных средств. Эти электронные денежные средства зачисляются на счет э, кого-либо. Почему это не платеж, ребят? Потому что начисления нет. Понимаете? Там, где нет начисления, там не может быть платежа. У вас на вашем, вашем лицевом счете, где бы там ни было, в ЖКХ, в пенсионном фонде, да куда бы вы ни пришли, да вот куда вы платите, нет начисления. А раз нет начисления, значит и нет платежа. То есть происходит эмиссия электронных денежных средств, в адрес вот этого вот перца, да, куда вы там распоряжение послали заплатить за, за свет, допустим, да, по, по номеру лицевого счета. То есть ваши, ваши платежные средства в виде билетов Банка России изъяли в неизвестном направлении, а в сторону вот этого вот товарища, да, там какого-нибудь Мосэнергосбыта, да, были имитированы или эмиссированы эти... Электронные денежные средства, выпущены электронные денежные средства. Дальше что делается? Дальше эти электронные денежные средства, то есть вот эта электронная денежная масса должна быть обналичена. То есть должна опять каким-то образом превратиться в... В платежное средство. И тут, алиоп, ловкость рук и никакого мошенства. Как они это делают? Значит, эти электронные денежные средства лежат у оператора электронных денежных средств. Оператор электронных денежных средств, типа Тинькофф. Вот Самый такой ярый пример, поэтому приведу его. Что он начинает делать? Он начинает раздавать кредиты кредиты электронными деньгами. А мы с вами уже выяснили, что электронные денежные средства не имеют своей учетной... То есть это учетная запись, не имеющая открытого банковского расчетного счета. То есть для этого банковский счет не нужен. Это виртуальная фигня. Это циферки, ребят. Циферки в программе. Кому непонятно, это цифры в программе. То есть коммерческий банк, Эмиссировал эти денежки, эти даже не денежки, эти циферки. И теперь у оператора электронных денежных средств есть эти вот циферки путем разных операций. Да вот они есть. Дальше поехали. Есть электронные денежные Циферки, но их же как-то надо вот в, в платежное средство обратно обратить. Как же их обратить в платежные средства? Вот, в облигации, в, в ценные бумаги, да, во что еще можно? В билеты Банка России, а можно и сразу во все вместе. да? И вот, значит, такие вот операторы электронных денежных средств начинают выдавать кредиты. Круто, кредиты. Значит, они вам выдают вот эту вот карточку. Карточку, которая является платежным средством. Ребят, не забываем, да, все говорят, это пластик, это кусок пластика. Да, это кусок пластика, точно так же, как билет Банка России, кусок бумаги цветной. Вот, не надо к этому придираться, суть-то фокуса не в этом. Ну что вы, блин, в самом деле, я не знаю, у фокусника тоже есть реквизит. Вот, поэтому они вам выдают пластик, и это платежное средство. Что они хотят взамен пластика? Они его меняют. На что они его меняют? Они его меняют на ценную бумагу. Ценная бумага является ваш договор кредитный. У кого нет договора, вы не расстраивайтесь. Почему? Потому что векселя могут быть документарные и бездокументарные. Вот. Значит, по большому счету, ваше согласие, Ваше согласие вообще в принципе с самим кредитом уже есть бездокументарное, бездокумента, создание бездокументарного векселя. Бездокументарные вексели создаются в учетной системе. То есть они сделали на 455 счет или там 400, 474, то есть там, где вексельные счета сделали запись о том, что вы согласились, да, и вы выпустили вексель устно. Они сделали запись. Все, ребята, понимаете, вы выпустили вексель, соответственно, когда вам дали вот эту вот карточку, она же и платежное средство, вы ее обменяли на вексель. Вексель может быть документарный, как кредитный договор, да? дальше читаем положение Банка России, Центробанка. По-моему, 120 номер, если я не ошибаюсь, 120, где говорится, что кредитный договор в скобочках вексель. Это одно и то же, это равноценные понятия. Вот. Но если у вас не было кредитного договора, то вы не расстраиваетесь. Это называется бездокументарный вексель. То есть, ну, ну, ну нет бумажки, ну и что. Но у вас так или иначе, у вас смена произошла, понимаете? Вы выпустили эту бумажку. И более того, Центробанк принимает эти бумажки к кредитованию. То есть, эту бумажку равноценно можно обменять на денежки, на, на платежные средства, выпускаемые Центробанком. Он их принимает к зачету. То есть, вам передаются ваши договоры, вот, и вам, короче, делается там мена. Ребят, но ну, если вы пойдете в Центробанк, то на вас никаких долгов не будет, ничего там не будет, потому что, ну, понятно, какие долги, господи, тут все фантики играют. Так, о чем мне еще хочется сказать? Если мы сейчас уйдем, конечно, в векселя, то там все очень интересная штука вообще происходит. Значит, ну скажу пару слов все равно про векселя, да, потому что все сейчас бегают и не понимают с этими предоплаченными картами, особенно Тинькофф Банк, да, и же с ними. Сбер сейчас такой занимается, лабудой и все. На что обратить внимание? 161 федеральный закон запрещает э, в статье 7 Пункт пятый. Увеличение остатка. То есть он запрещает выдавать кредиты электронными деньгами. Понятно, да? И в пунктом шестым он запрещает а, выставлять проценты на остаток. Таким образом... Статьей 7, 161 федерального закона, пунктом 5 и 6 этой статьи запрещено выдача кредитов электронными деньгами. Но, ребята, это уже, знаете, масло масляное. Давайте начнем с того, что Центробанк, Центробанку запрещено имитировать платежные средства. Коммерческому банку, более того, вообще запрещено имитировать, имитировать хоть что-либо. Он не может выпускать, не может, а он эмиссией занимается электронных денег. Да, эти в свою очередь вообще им запрещено. Третий раз запрещено кредиты предоставлять, они предоставляют. Вот три грубейших нарушения и, и мы имеем вот такую картину. Что еще здесь хочется сказать? Значит, по поводу кредитов, кредитов очень интересная вещь. Поскольку любой кредитный договор вы можете смело признать векселем, это и есть вексель, и Центральный банк про это говорит в 140, 120 положении, то в отношении векселя, ребят, вступают в силу Гражданский кодекс, статья 142, ценные бумаги. Вот. значит, Часть первая говорит о том, что, это, что такое вексель, это документ, удостоверяющие обязательства обязательственные права вот и часть вторая это ценная бумага и как раз таки здесь и говорится что же такое ценная бумага и это акция вексель закладная чеки ну, и любые другие которые подлежат государственной регистрации там и так далее вот Здесь самое главное, что, что нам нужно знать, что статьей 143, пункт 4, часть 1 да, Гражданского кодекса Российской Федерации регламентировано то, что учет ценных бумаг операторам ведется на основании лицензии. Соответственно, почему вам банки не дают никто справки по счетам, на которых ведется учет ценных бумаг, и не дадут никогда? Потому что это запрещенная деятельность. У них должна быть лицензия Центробанка на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Понятно, да? Значит, если у них такой лицензии нет, то сами кредиты они не имеют права брать. В принципе. То есть, ребята, вы все ищете лицензию на кредитование населения. Да, лицензия на кредитование населения – это 455 счет, судный счет. Вот если банк в договоре вам четко написал, что при кредитовании он вам открывает два счета, текущий и судный, трясите с него лицензию. Вот у меня, между прочим, написано в кредитном договоре, что банк открывает два счета, текущий и судный. Но открыл, по факту, только текущий. Я спрашиваю, а где же судный, а лицензии – это нету на на кредитование населения понимаете нету у него лицензии центробанка а что уж говорить по учету э, ценных бумаг Соответственно, ребят, куда ваша ценная бумага была передана? Почему она в этом банке не учтена? Вы же создавали ее, то есть вы создавали между банком и собой. да? Значит, есть какая-то организация, вот ее надо найти, какая-то есть организация, и это явно не тот коммерческий банк, где вы брали кредит, который ведет учет этой бумаги ценной. И здесь, здесь возникает очень интересный закон да, о генеральном кредитном договоре, в котором говорится, что учетом вот этих ценных бумаг занимается сам Центробанк. И он под них выдает э, овернайты, овердей, вот эти вот всякие кредиты одного дня. Ну или там и не только одного дня. Понятно, да? То есть если вы ищете счет, э, на котором ведется учет ценной бумаги, то у самого банка, у коммерческого, это, этого счета нет. Как происходит история, я вам расскажу: Значит, вы приходите в банк, пишете заявку на кредит. Банк берет коммерческий банк берет вашу заявку, отдает ее центробанку. Вот, центробанк смотрит: что ого, хорошо, там, значит, квартира в залоге или еще что-то, земля в залоге, да, там машина в залоге, если это лизинг, Вот. еще что-то в залоге. Он одобряет эту, эту заявку. Да, соответственно, дальше происходит другая цепная реакция, теперь нисходящая, то была восходящая, да, от вас в коммерческий банк, коммерческий банк, центробанк, теперь идет нисходящая. То есть они одобряют в течение трех дней на проведение действий. Таким образом, коммерческий банк выступает вашим агентом, он как бы поручитель и, и агент в том, в том же, ну, такой посредник. Чисто посредник. Соответственно, он заключает э, генеральный кредитный договор. Коммерческий банк заключает генеральный кредитный договор с Центробанком. Этот э, договор трехсторонний. И э, посмотрите, пожалуйста, как он выглядит. Вы там все увидите. Там значит прописано, что деньги предоставляются коммерческому банку. А значит, должник является кто? физическое лицо, да, вот, <смех> физическое лицо закладывает ценные бумаги, то есть принимаются две ценные бумаги, как правило, это кредитные договоры, закладная две ценные бумаги, вот, и более того, еще ты, мало того, что ты уже расплатился двумя ценными бумагами, так ты же их сам еще и обеспечиваешь, еще и сверху наваливаешь, вот, по этим ценным бумагам. А как, а как? А как ты их наваливаешь? То есть ты берешь платежное средство, которое выпустил Центробанк в виде билетов в Банках России, да, и еще и заносишь туда сверху вот эти платежные средства. Вот, ребят, получается вот такая каша масляная, масло масляное, и вообще понагородили, ребят, честно говоря, черти что. Вот. Но то, что нам нужно сейчас запомнить, это то, что на учет, на учет ценных бумаг любому банку нужен, нужна лицензия, вот это вы должны запомнить. На кредитование населения нужна лицензия, да? то есть если на вас открыть 455, 474, нужны лицензии две, уже две лицензии. Соответственно, у них ни той, ни той лицензии нет, на вас открыт только текущий счет. А на текущий счет у них есть, как правило, стандартные лицензии Центробанка вот, на открытие ведения счетов. Больше у них ничего нету, поэтому только этот счет они вам открывают. Этот счет никак не может быть минусовым, я уже сказала, да, поскольку он дебетовый, вот, он не может быть минусовым. И более того, этот счет, который для вас открыт, он как раз-таки для учета платежных средств. платежных средств. Но кредит не является платежным средством, понимаете, кредит не может учитываться на вот этом вот счете. Который открыт для учета платежных средств. Причем не, не каких-нибудь там платежных средств, да, а именно билетов Банка России. Вот это вам нужно понять. Еще раз пробегу кратенько, да, вот смотрите, ребят, на что вам обратить внимание, все сказала: Центробанк не имеет права э, производить эмиссию платежных средств. Вот у него право только на эмиссию рубля. Рубль у нас единственный СУР, 002. Дальше. Э, Значит, Коммерческие банки вообще запрещено эмиссировать деньги любые, просто запрещено, но они занимаются эмиссией электронных денег, да? электронные деньги запрещено операторами, электронных денег запрещено давать в кредит запрещено, вот просто вот как, как угодно, вот запрещено, и, при, и проценты на них начислять запрещено. Вот, кстати, я хочу обратить ваше внимание по поводу коммерческих банков, что сам по себе коммерческий банк уже может являться оператором электронных денег, потому что очень часто кредиты выдаются электронно. То есть вы не, не видите этих денег, у вас уже за что-то заплатили. Допустим, вот ипотека очень часто выдается, да, вы даже не видите, что вам выдали платежными средствами именно билетами Банка России, да, либо валютой, не дай бог. Вот, то есть вы не видели эти платежные средства. Вам сказали, что эти средства как-то куда-то за -за зачлись, но на самом деле они не зачлись. Почему? Потому что на самом деле вот эти платежные средства в виде билетов Банков России были списаны в неизвестном направлении, то есть с скоммунижены банками, а ваш адрес были выпущенные электронные денежные средства. Вот такая вот произошла история. Как правило, как правило, почему это электронные денежные средства, я вам сейчас расскажу. Потому что они учитываются где-то на виртуальном счете банка. То есть вам 455 счет кредитный не открывается. А если 455-го кредитного счета нет, ребят, то это электронные денежные средства. Выпуск электронных денежных средств запрещен. Понятно, да, у коммерческого банка нет таких прав выпускать электронные денежные средства. Если 455-го нету, все, до свидания, он нарушил закон. Если 455 есть, да, то там совершенно другая история, но, как правило, нету. Ни одной ипотеки вы не увидите, 455 судный счет не увидите. То есть, если счета нету, то деньги электронные. Вот. Где-то они на виртуальном счете банка болтаются, но это электронные деньги. Электронные деньги у нас запрещены вообще в принципе. И на электронные деньги запрещено увеличение их остатка, то есть до кредитования. И запрещен процент. Понятно, да? То есть вот эти тарифы банка, как они говорят, по тарифам банка, у нас кредитный продукт по тарифам банка запрещен. Пункт 6, статья 7, 161 федерального закона запрещен. Вот, а вообще на самом деле оператором денежных средств электронных и оператором э, национальной платежной системы может быть любое юридическое лицо, э, потому что для операторов, э, ребята, не нужно открывать банковские счета. Вот поэтому все, все, любое ЖКХ, любое там, где есть внутренние лицевые счета, значит, все операторы связи абсолютно поголовно, все операторы телевидения, радиовещания, все, где есть лицевой счет, любая платежная система типа WebMoney, типа там, я не знаю, еще какой-нибудь фигни, киви, кошелек и так далее, это все, ребята, операторы электронных денежных средств, которые запрещены у нас конституционно. На. Вот, вы поддерживаете мошенников, вы занимаетесь отмыванием и легализацией денежных средств, я вас всех поздравляю с этим фактом, вот, как они дальше отмывают, а куда деваются по факту ваши деньги, ну какие деньги, не знаю, какие деньги, а были ли деньги, да, мы сегодня разобрали, что денег-то не было. Вот. Денег-то не было, понимаете? Вам придумали фантики, придумали тут какую-то систему выживания. Я так понимаю, что надо копать дальше, это будет второй этап. Я буду копать дальше про деньги. Вот. И на самом деле, прежде чем разбираться с кодами валют 643 да, и 810, нужно понять в принципе, что такое деньги, как они получаются, как они образовываются, кто их выпускает. Вот как только вы понимаете всю эту систему, вам дальше, хотя Хотя бы есть почва копать с этими кодами вот, но ну, это вы услышите в следующей серии когда я раскопаю, вот, когда я вам четко скажу, как они тырят наши деньги, куда же делись советские рубли и почему мы их не видим да, они есть вот, я вам больше того скажу, что они не просто есть, они еще и э, находятся в обиходе вот, ну, буду дальше копать все, всем удачи, ребят, я надеюсь, что вам все понятно, я сейчас скину вам свое, свои писульки вот, кому будет непонятно, интересно ну хотя бы так, посмотрите, да, чтобы у вас схемочка в голове какая-то была, просто знаю, что ä, не все аудиалы, есть тут еще и визуалы, К кому интереснее запоминать и соображать визуально, так что уж не обессудьте мои писульки, но кому интересно, скину. Все, всем пока, всем удачи, давайте по-другому начинать мыслить и мыслить с головы, да, искать в чем проблема с головы, потому что мы с вами, э, почему мы с вами проигрываем суды и вообще у нас с вами ничего не получается, потому что мы мы начинаем разбираться с самых-самых низов а там столько законов по закону дерева, до да, корни представьте себе сколько там этих корешков мелких ответвлений вот там мы и хоронимся как правило а наверх то никто не смотрит надо смотреть сверху и обрубать всю вот эту вот гнилую корневую систему прям сверху вот делать такую санацию нашего дерева и поэтому только таким образом мы сможем с вами вообще хоть что-либо доказать. Все, всем удачи, ребят, всем пока, разбирайтесь в этой теме, потому что разбираться надо с другой стороны.